Друзья, недавно взяли в проект агентство новогодних праздников для обкатки пилотной версии и создания франчайзинговой модели. И решили на практике не только прописать, как всегда, сценарий там, различные бизнес процессы но и самим пройти весь путь от закупки одежды, там, найма персонала, обучения сценарием и так далее. В дальнейшем планируем, укомплектовать агентство не только новогодними праздниками, но и праздниками вообще там частные праздники, корпоративные, на улице, в офисе, дома, ну, чтобы франшиза была востребована, круглый год была укомплектована заказами клиентскими. Ну а сейчас приглашаем студентов поучаствовать в нашем проекте в качестве Дедварода Снегурочки. Но это, конечно, касается питерских студентов. Будем снимать ролики. У нас планируется в воскресенье как раз вот рекламная акция. Так что приходите в район Гражданского проспекта, в район метро Гражданский проспект. Приходите, будет весело.